третий канал я как бы хотелось взялся э, за третий канал и знать что меня удивило свое день рождения восьмилетия что у меня э, в ковике вытащилось э, так скажем пирожки пирожки пирожки пирожные Торт, свечки там. Я навела на этот запись, там было написано с днем рождения Маши. Я так и обрадовалась. О, как это зеленое было. Ну я заливала вот такие пудряшки. вот Вот. Я сделала макияж. Он у меня был лучше, я его где-то 12 часов сделала. Вот. Ну, как у меня есть а, акцент вот на уголке глаза и на реснице, и особенно на губах. Губы почему у меня был акцент на губ? Потому что у меня а, помада фукси, помада между а фукси оттенка. Вот это я, и мне сестра вот подарила вот такой браслетик. Немножко большой. и вот такую вот подвеску холл китти вот и как бы уже накрывается пол ну да я уже открыла посмотрела. подарила, которому я подарила койку еще. Вот такой открытком. 8 лет. Вот здесь висночка. Вот. здесь написано. Печать ярких яркий пол. Поступает брат-брат. Пусть будет, Пусть же будет он весел, при, при, приведет друзей со, с собой. Пусть заполнится, что с Там бы, были все мечты. И легко, а все. И легко же, что всего желаешь ты. Ну, здесь какой-то почт, не очень... Я по такому практике не очень разбираюсь. Ну, там, блин, ну, вообще ничего. Продолжение. А это откуда? Подождите. Вот. А вот эту открытку подарила мне мама. Вот. 8 лет с звездочками восьмерочками из звездочки круг а восемь лет тебе все празднует при чудес так меча плеча по собиранию я сияет. нет про меня даже про меня, э, Потому что это такая гребь, такая клевая. Ну, здесь почерк более понятный. Блин, не знаю, что это такое. Вообще, чувак. Ну, вот. Ну, все. Так, что я сказала, Мне исполняет 8 лет. И я так рада, что мне завезли такой в в как ну короче дельное решение это классно пока